Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Водолея на февраль месяц. Делаем расклад на неделю позже, поэтому учитывайте это в раскладе, что какие-то события, возможно, уже проигрались. Итак, карта задач. Карты событий. Уже все, можно заканчивать расклад. Солнце выпало вам, все у вас будет хорошо. Туз Пентакли, вдвойне хорошо. Продолжать или нет, да, ну вот, можно было не продолжать, там двойка мечей. Так, на работе, дома. И а, трансферфинг реальности, карта, которая говорит, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, а, смотрим. А, карта задач «Дама мечей». Во-первых, в вашей жизни в этом месяце может сыграть роль какой-то женщина. Важную роль может сыграть женщина. Это либо одинокая женщина, да, иногда по этой карте как вдова идет женщина. Либо это женщина в погонах или занимающая какую-то должность. От нее вот может много зависеть. Если это не касается другого человека, то эта карта может говорить, что вы должны быть с холодной головой в этом месяце, все просчитывать, рассчитывать без эмоционально, да, не опираться при своих решениях, опираться не на эмоции, а именно на логику, на расчет трезвый, на планирование, на анализ и тогда все в этом месяце у вас получится. Смотрим карты событий, шикарнейшие идут события, смотрите солнце, какая прекрасная карта, она говорит ясность, да, действительно ясная будет голова, какие-то события, которые приносят ясность да, вашу жизнь, что будет дальше, как будет дальше. Вот по десятке жезлов мы видим, что ясность будет, возможно, в работе, в какой-то ответственности, в каких-то обязанностях. Их, конечно, много, да, но вы с этим справитесь. И карта говорит, вырабатывай терпение. Да, вот эти события вырабатывают твое терпение, учат тебя терпеливо делать что-то, доводить дело до конца, прилагать усилия, правильно распределять нагрузку делегировать, может быть, какие-то свои полномочия, чтобы вот так не выбиться из сил, не устать, а, делегируйте свои полномочия. Карта солнца, кстати, вот она сначала солнце идет, да, это когда ясность наступает, и вот а, наступает она в этом, и десятка жезлов, она говорит, а, какой-то будет небольшой период, когда, может быть, вы будете чувствовать себя усталым, или усталой, да, но это будет такое временное состояние, его надо пройти. А, карта Туз Пентакли говорит, что вам приходят новые какие-то шикарные возможности, подарки от мира, от судьбы, от Вселенной. Воспользуйтесь вот этими шансами. Для чего мы делаем расклад, чтобы понять, а есть у нас в этом месте какие-то шансы, а стоит ли активничать, а стоит ли быть инициативным, да, предпринимать что-то? И вот две карты, прекрасные карты, которые говорят, что да, шикарный месяц, будут шикарные возможности. Бери их, пользуйся этим. По этой карте может прийти какая-то прибыль, да, подарки, повышение зарплаты, удачная какая-то покупка, удачная какая-то сделка, когда вы мало заплатили, но взяли очень для себя какую-то дорогую вещь или хорошую, качественную, и вы будете очень этим довольны. Но это же шанс, это надо не, не упустить просто. И карта «Двойка мечей» в конце, она говорит «Не торопись» принимать какие-то решения. Возможно, у вас будет какой-то выбор, два мяча здесь, да, равноценный, как два, два каких-то направления, два каких-то решения, две какие-то задачи. И вам нужно будет выбрать, да, вот я в эту сторону иду, или в другую, я такое решение принимаю, или такое. Например, вы получили какие-то деньги, выигрыш, да, и вам надо решить, а как их распределить Я их сейчас трачу или я их куда-то вкладываю Или вы, допустим, получили подарок Или какую-то покупку да, И будете думать, а что с этим делать И здесь карта говорит Не торопись, подумай, проанализируй Возможно, будет такая ситуация, что какой-то период времени, что вы просто не сможете действовать, например, вы выиграли, а выигрыш получить можно только там через три месяца, или вы купили машину, но она там приедет, там поступит, до вас дойдет только тоже через там месяц, через два. Здесь вот такая ситуация, которая может на какое-то время затормозиться, остановиться, что надо будет подождать или надо будет принять решение, и от этого зависит дальнейшее развитие. Давайте посмотрим, ну здесь вот тоже эмоции, видите, за спиной, здесь нужно думать, здесь нужно снимать повязку, здесь надо на себе сконцентрироваться сначала, принять решение, а потом уже снять вот эту повязку и начинать действовать. По работе. Прекрасная карта, тройка чаш, которая говорит об успехе, да, о, о, о, таком, о достижениях, да, когда мы получаем результат, когда мы этот результат можем отпраздновать. Это застолье, может быть, корпоратив небольшой да, в своем офисе там, или со своими товарищами, да, с кем вы работаете, своими коллегами. Это такая карта приятная, она говорит... Выходи в люди, ищи общение, общайся вообще с людьми, налаживай контакты, объединяйся, и все у тебя получится, да, не торопись. Такая расслабленная, да, в начале месяца может быть карта какая-то, шансы, возможности, да, именно в такой обстановке решить вопросы. И вторая карта отшельник. Интересно, что в этом месяце во многих раскладах прямо противоположные какие-то карты, да, рядом э, встают. Это говорит о том, что энергии разные, их надо уравновесить, их надо правильно. Э, прожить, проработать, есть время для отдыха, есть время для работы, а это сосредоточенная работа наедине, да, это когда мы уединяемся, углубляемся куда-то, да, делаем глубокий какой-то анализ, собираем информацию и потом на основании этого принимаем решение. Будет время и для праздника, будет время для работы, и это такая э, интерес, интересный такой месяц. И карта говорит о том, что нужно согласовать свои возможности, свои желания на работе, обдумать, какие последствия будут у моих, может быть, каких-то действий. Да? Если здесь мы отдыхаем, то надо понимать, что вечно это продолжаться не должно, потому что работа есть работа, и надо работать, надо зарабатывать. Да, какие-то результаты я получил, но надо уже думать дальше, а что дальше делать. И карта говорит, учись, обходиться малым, да, вот свои желания смиряй своими возможностями. И карта советует принимать решения самостоятельно, да, и эта карта еще старшего аркана, она карта добродетель, она призывает проявить какое-то благоразумие на работе. Да? Может быть, по поводу того, что не расслабляйся сильно, что нужно работать. Может быть, что нужно учиться, потому что это карта учителя, да, знаний, информации, изучения, анализа. Поэтому здесь вот на работе такая обстановка. Ну, вот эти, вот эти вот качества, да, что мы анализируем, углубляемся, они принесут успех. И то, что мы должны вовремя отдыхать, вовремя работать, это тоже очень важно в этом месяце. Давайте посмотрим отношения. Восьмерка мечей и карта шут. Вот видите, я же говорю, вот карты такие противоположные. Это новая открытость, новый шаг. А это когда я не могу действовать. А как это понять, когда рядом, да, вот такие карты выпадают? Восьмерка мечей – это когда мы зависим от каких-то обстоятельств. Да, может быть, от финансов, да, сколько мы зарабатываем, сколько мы получаем. Возможно, от каких-то людей, от родственников, от ситуаций. Возможно, там, например, кто-то болеет, и мы не можем поэтому куда-то поехать отдыхать, или не можем нормально работать, нормально решать какие-то вопросы. Или у нас просто нет финансов, мы не можем сделать да, то, что мы хотим, или купить что-то, что мы хотим. Возможно, у нас долги какие-то, кредиты они нас вот так по рукам и ногам связали и нужно решать эти вопросы карта говорит о том что ты можешь решить вопрос у тебя путь то открыт ты просто вот эти повязки на глазах на тело как будто бы связано это мы сами да, себе создали такую ситуацию но если мы ее создали мы сами ее можем решить решить с помощью чего вторая карта шут начинай что-то новое или по-новому начинай решать вопросы предпринимай какие-то неординарные такие решения, которые приведут тебя к успеху и мы видим, что прекрасные шансы для решения вопросов есть, можно решить финансовые вопросы просто надо не бояться надо принимать какие-то решения и идти вперед карта говорит, сними повязку посмотри правде в глаза думай шире смотри вокруг, не бойся принимать какие-то решения защищай себя, ищи выход, не опускай руки ты можешь все изменить, ты можешь изменить любую ситуацию, если возьмешь ответственность за свою жизнь на себя. И карта Шут говорит, что открывается новый путь, и у тебя будет прекрасный шанс, и ты должен или должна сделать какой-то важный выбор в своей жизни. Должен найти вот эту точку, откуда ты начнешь новый путь, новый старт, как бы начало жизни с чистого листа. Это, конечно, может быть еще дети, да, вопросы детей, у них какие-то события происходят, которые вас радуют. Это может быть праздник, видите, и на работе у вас праздник, и дома у вас какой-то праздник может быть. И это принесет, празднуйте обязательно, да, это принесет вам хорошее настроение поднимет вашу энергетику, витальность, и вы поймете, что я получаю вот дополнительную какую-то энергию только потому, что я отдохнула, что-то отпраздновала, встретился с людьми, может быть, денег на праздник не хватает, да, вот в сочетании с этими картами можно подумать об этом. Но можно сделать все минимально, но просто получить эмоции, получить хорошее настроение. Вот эта карта советует, что можно где-то в чем-то рискнуть в плане, да, вот это, новых каких-то начинаний. Имеется в виду то, что касается семьи дома, решения финансовых каких-то вопросов в плане выхода, да, из какой-то сложной ситуации. Ну, вот здесь выбор за вами, все зависит от того, какой выбор вы сделаете. Здесь вы думаете, да, принимаете решение, а здесь вы уже вот здесь подумали, а здесь вы должны уже принять решение. И карта трансферной реальности, которая говорит о том, что шестеркой э, разума и иде, идеализации называется карта. Карта говорит, как вы можете изменить свой окружающий мир и свою реальность. Она говорит, что если вы создаете какие-то идеалы, то рано или поздно придется разочароваться. Если вы этого не хотите, соблюдайте три правила. Не завышайте важность каких-то дел людей, не создавайте себе кумиров и не приукрашивайте действительность. Стремитесь всегда трезво оценивать реальность. Но вот относится это, скорее всего, вот к этой карте восьмерки мечей, когда мы должны снять вот эту повязку. Видите, у нас две карты. Вот посмотрите: двойка мечей мы закрыли глаза, мы не хотим чего-то видеть, да, а отказываемся принять какую-то правду. И восьмерка мечей тоже говорит, что нужно. ну открой это уже глаза-то, посмотри. Реально, да, на вещи, на окружающую действительность. А, карта говорит о том, что человек получает то что активно не желает, не приемлет. И, например, приводится пример, женщина не, не любит пьяниц, да, а муж у нее начинает... Она выходит замуж вроде бы за непьющего, да, а муж начинает потом пить. А вот она создала себе идеал, что я только непьющих, да, хочу. И получила как бы наоборот. Вот карта говорит, не создавай себе кумиров, не создавай завышенной важности, да, вот чего-то, если ты хочешь. Не приукрашивай действительность, да, не навешивай какие-то ярлыки на то, чего нет по факту. Итак, дорогие друзья, прекрасный расклад трезвый нужен ум и расчет прекрасные шансы идут да, в вашей жизни солнце то Пентакли. у вас все будет шикарно и хорошо если вы будете правильно распределять нагрузку вовремя снимать вот эту повязку и правильно принимать решения на работе у вас и так все хорошо дома вот восьмерка мечей по семье по отношению говорит о том что можете вы выйти из этой ситуации, сняв тоже вот эту повязку и просто начав искать выход. Праздники вас ожидают, да, вот и на работе, и дома у вас хорошие какие-то времена для праздников, ну и на работе, конечно, и нужен анализ. Нужно свои желания Созмерять своими возможностями И не завышайте важность чего-то Не создавайте кумиров Не приукрашивайте действительность И тогда жизнь ваша заиграет новыми красками Принесет новые возможности Вот шикарные просто возможности Две карты возможности И одна вот карта просто счастья, радости, удачи Я желаю вам, дорогие друзья, успехов Процветания, любви Здоровья Подписывайтесь на канал Сейчас поставьте лайк, чтобы другие увидели это видео и пишите, как у вас проигрывается расклад. Я вам желаю удачи, до новых встреч, до свидания.